вопросы. Как это сделать? Как сделать это? Вечные вопросы, вечные муки и вечные догадки. Ну как же это сделать? Как сделать так, чтобы было комфортно играть? Я хочу видеть это, но не знаю как сделать. Здарова бандиты и бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и сегодня я вам отвечу на ваши вопросы. Как сделать то, как сделать это, а что именно? Сейчас я вам расскажу. А вы пока подпишитесь, прожмите лайк и не забудьте оставить комментарий. Погнали! Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне во время стримов, либо в комментариях. И первый вопрос, на который я хотел бы ответить, это как... Отменить гранату во время ее уже нажатия, чтобы кинуть. Вы заходите к себе в раскладку, например, в КБ. Но я буду показывать на Си, чтобы в КБ у себя раскладку не портить, так как я в Си не играю. Вот смотрите, вот данная кнопка, она у вас сейчас пометилась желтым маркером вокруг. Вот данная кнопка отменяет гранату. То есть вы нажали вот эту кнопку кидать гранату, а вот этой кнопкой вы можете ее отменить. Все, надеюсь, вы это поняли. Вот данная кнопка. В C также есть вот такая кнопка, которая позволяет сменить гранат. То есть все легко, все просто, и как бы проблем с этим нет. Далее были еще такие вопросы, как поставить эффекты, например, не крови, а других, каких-нибудь других цветов. Вот Вы заходите в звук изображения. Нажимаете эффекты. И вот здесь вы уже выбираете, какой вы хотите. Ну, то есть вы сами можете выставлять, какой цвет кровь будет или что-то там еще. Ну, кровь обычная, поэтому цвет не выбирается. А в других направлениях вы можете выбирать уже себе цвет. Также, сразу подскажу, здесь есть вот еще, можно выбрать, какая подсказка во время попадания в вас будет у вас на экране отображаться. Чтобы данный вопрос, например, не... Задавался еще и я на него как бы уже ответил. Далее, был такой вопрос, где качать шейдеры и что, и что такое шейдеры. Давайте вместе разберемся, что такое шейдеры и где их качать. Заходите в настройки, в звук изображения. Оставляйте на изображении и вот здесь снизу у вас загрузка шейдеров. Давайте разберемся, что это такое. Загрузка шейдеров может снизить задержку в игре. Примечание, во время процесса загрузки вам будет недоступны иные действия, кроме отмены. То есть, если вы их загрузите, у вас задержка может снизиться в игре. Но это не точно. Ну, как бы, я, например, вот сколько их качаю, я ни разу не замечал каких-то изменений. Ну, может, там какие-то маленькие изменения, такие, что мои глаза не видят, но для меня каких-либо таких... Всех естественных изменений у меня не было. Также не забудьте зайти в стойкий боец забрать награды, потому что нам дадут 10 карт, вот таких вот и это очень даже хорошо мы можем защищать свою славу, например если вы не уверены, что вы затащите вы можете ее использовать и спокойненько сходить поиграть. Также у нас получается не 35 ящиков как я говорил в прошлом видео, а получается у нас 45 ящиков так как у нас Скоро проверка выносливости и там будет еще 10 ящиков нам доступны. Не забывайте оставлять ваши вопросы в комментариях. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.